Подскажите, вот пожалуйста, есть ли разница между душой и сознанием? И какая? Конечно, есть. Это разные вещи. Душа информационная структура, она бесконечна и неделима, она переходит из воплощения в воплощение, она является частью сознания бога, является самим же богом, потому что это не отпачкованный элемент, он в нем и присутствует, просто обретает некую самостоятельность, да, но не теряет связи с со своей основой. Сознание это эффекты действия души. Причем именно вот этой обособленной части, да, которая не оторвана, но получила определенную самостоятельность. Она может формировать сознание всякий раз по-разному. И переходя из воплощения в воплощение, формирует по-разному. Это так сказать эманирующая душа, душа проявляющаяся себя. Когда некое проявление попадает в свет реальности, она застывает. Да, вот все, что попадает на свет, приобретает форму она приобретает видимость, появляется некая а, специфическая структура, которую мы называем тонкое тело. Она обладает своими определенными характеристиками, она обладает своими определенными программными свойствами и так, так вот формируется слой за слоем, слой за слоем, получается такая матрешечка и все это структуры сознания, которые есть суть эманация от души, эманирует душа в нормальном развитии, если это живая душа, рожденная душа, проходящая из реинкарнации в реинкарнацию, она начинает формировать себя снизу вверх, то есть физическое тело, эфирное, астральное, ментальное, каузальное и так далее, и так далее, и так далее. Есть исключения, есть определенные программы, которые, как правило, как правило, да, и в этом правиле есть исключения, приходят по каналу ФЕБА, специально созданные программы. Очень мало таких, но так бывает, тогда они их Сознание начинает сформироваться сверху вниз, то есть сначала верхние тела, а потом нижние и только после этого там подбирается определенная физическая оболочка, которая всю эту конструкцию как бы принимает в себя и начинает с ней уже взаимодействовать. Но такие программы, как правило, считаются одноразовыми, то есть вот программа выполнила свою задачу, физическое тело развоплотилась по биологическим причинам и программа соответственно либо ушла, либо тоже распалась на определенные составляющие, но это 0,001 процент всех случаев реальности. Да, обычно снизу вверх, душа Физическое тело, душа начинаем произрастать, нарастают эти самые оболочки, они застывают в свете, они застывают в стихийных пространствах, они фиксируют себя в стихийных пространствах, привязываясь к ним. И только после этого формируется структура сознания. Дальше она начинает наполняться определенным опытом, определенной информацией, определенными знаниями и так далее. Да, то есть душа и сознание это не одно и то же, они связаны, но все в зависимости от того, какая задача, какая цель, по какому каналу пришел человек. Вот так это все одно на другое и влияет.